Знаю. Нет, мне еще не захотелось поехать с тобой на генеральную ассамблею ООН. Нет, не буду. Я просто хочу отдохнуть пару дней. Нет, это никак не связано с моим разрывом с Максом. Да я даже не думаю о нем. То вообще такой этот Макс. Да-да, ты прав. Я буду скучать по нему, даже если он полный критик. Но это уже не важно. Ты сам знаешь, что это было верным решением. Да, я надеюсь, что круиз поможет развеяться. Да, спасибо. Слушай, мне пора идти. Меня ждать не станут. Я тебе скоро позвоню. Самое позднее, когда приеду домой. И тебе того же. Удачи и легкого бурения или чего там желают геологам. Что? Вы путешествуете? Значит, это мое царство на ближайшие дни? Не люкс, конечно, но вполне уютно. Но я все равно надеюсь большую часть времени провести у бассейна. Неплохо бы освежить цвет лица. Итак, приступим. Это не мой чемодан. Очевидно, он принадлежит некоему Уильяму Паттерсону. По крайней мере, это имя указано на багажной бирке. Отличное начало. Спрошу партия, наверное, наши чемоданы перепутали. Электронный ключ от моей каюты Осторожно, острые края Наверное, через этот громкоговоритель капитан сообщает пассажирам, что судно только что затонуло. Согласно Бирке, владелец этого чемодана некто Уильям Паттерсон. А судя по всем этим наклейкам, он объездил почти весь мир. Я не роюсь в чужих чемоданах. Особенно, если на них замки. Саймон говорит, через него открывается путь в волшебный мир. Нина говорит, это шкаф. Одинокий роликовый конек. Фотография мужчины перед Атомиумом в Брюсселе. Думаю, это капитан нашего Титаника. Пусть еще повисит. Я боялась, что всем просто выдадут по гамаку. А тут такой приятный сюрприз. и почему их называют иллюминаторами. А, неважно, вид все равно отличный. Не открывается. Может, это и к лучшему, иначе каюту затопит первая большая волна. Кошмарная занавеска. В сумочке вся моя жизнь. Вот почему так важно, чтобы сумка была хорошей. Считаю, каждая женщина должна уметь прожить пару минут без своей сумочки. Пока что оставлю ее здесь. Привет! Отличная корма! Пардон? Наслаждаетесь последними днями? Что? Вы что, газеты не читаете? Телевизора нет? Конечно, читаю, а что? Тогда вы должны знать, что все мы обречены! Серьезно? Меня никто не предупредил! Ха -ха -ха -ха. Сейчас об этом все говорят! Глобальное потепление, горящая нефть на Ближнем Востоке! Природные катаклизмы, один другого хуже. Может, через минуту мы все отбросим копыта. К чему это вы клоните? Ясно же. В такие времена в пору плакать. Какое же может быть веселье? А уж тем более круизы. А вам виднее. А на каждом углу эти псевдонаучные бредни. Когда вижу в Нью-Йорке этих типа ученых с важным видом решающих мировые проблемы... Извините, что перебиваю, но мой отец случайно, один из таких ученых. Да, каждый несет свой крест. Лично я только смеюсь над этой глупостью. Ха-ха-ха, и наслаждаюсь. Опять-таки, цены, натура и круизы упали из-за паники. Жаль только, что я сам работаю в туристическом бизнесе. Вот отправился в круиз напоследок, пока эти ученые-паникеры не разорили меня в конец. Звучит здорово. В чем-то он прав, но все же приятнее поговорить с двумя паникерами. Ой, конец света так близок, чем с ним одним. Кто-то по ошибке взял мой чемодан. Вы его не видели случайно? Нет, к сожалению. Весь мой багаж на месте. Чемодан, рюкзак, косметичка. Косметичка? В наши дни мужчины должны ухаживать за собой. Вы меня поймете? Спасибо за комплимент. Вы что-нибудь слышали о несчастном случае в порту? К сожалению, нет. Я что-то пропустил. Нет. Ну и придурок. Сосредоточусь на более приятных вещах. Отличная идея. Веселись! Окно грязное, но только внизу. Что странно. По-моему, возможность его открыть никто не предусмотрел. Не могу войти без ключа. Да и внутри вроде никого. Не могу войти без ключа. Кажется, это корабельный лазарет. Лазарет пуст. По крайней мере, никого не видно. Дверь в лазарет заперта. Не могу войти без ключа. Не могу войти без ключа. В музее у моего отца есть такой же. Красивое изображение нового Ковчега. Не то чтобы шедевр живописи, скорее, рисунок из детской книжки. Дверь закрыта. Сомнительная декорация на морскую тему. Огромный жирный заголовок на первой странице. Окончательная победа над природой Сильные мира сего надеются вернуть контроль Это о Генеральной Ассамблее ООН Которая пройдет в Нью-Йорке через пару дней На повестке дня Недавние стихийные бедствия Еще написано о круглом столе экспертов Который состоится перед конференцией Мой отец туда приглашен Это для всех пассажиров Оставлю здесь Длинное весло В музее у моего отца есть такой же Одинокий роликовый конек Такие мини-карусели часто ставят у входов в супермаркеты. Сюда я не втиснусь. И утащить эту штуку не могу. Не хватает колес с одной стороны. Если смотреть в потолочное окно сверху вниз, можно ли его так называть? По-моему, возможность его открыть никто не предусмотрел. Он чем-то расстроен. Здравствуйте. С вами все в порядке? О, привет. Да, полный порядок. Мне так не кажется. Мне казалось, что в круизе все счастливы и всегда в хорошем настроении. Иногда осознаешь, что вся твоя жизнь может поменяться за одну секунду. В такие минуты невольно задумываешься, есть ли хоть какой-то смысл во всех наших планах на будущее. Да, невеселый персонаж. Если он всегда такой. Хотя, может быть, у него есть причина чувствовать себя подавленным. Вы думаете о несчастном случае в гавани? Как? Как вы узнали? Печальный случай. Вы знали этого человека? Я? Нет. Все было очень странно. Только что он говорил со мной, и вдруг... Он говорил с вами? Да. Он спросил, плыву ли я на этом судне. Потом он снова исчез. А потом... Этот несчастный случай. Он больше ничего не говорил? Кажется, нет. Вы точно уверены? Да, точно. А в чем дело? О, это не так важно. Я просто принял все это слишком близко к сердцу. Извините, я бы хотел побыть один. Да, конечно. Девушка под березой. Имя модели неизвестно, но почему-то она кажется знакомой. Классно выглядит, кстати. На снимках так называемые знаменитости, путешествовавшие на этом лайнере. Список открывает вице-мэр Крыжополя. Мисс Домашний Очаг 86. Надеюсь, она победила исключительно из-за слабости соперниц. Сюда зачитывают объявления для пассажиров. Не знаю, где портье, но явно где-то недалеко. Не хочу, чтобы он меня застукал. Спереди выглядит как обычная стойка. Не знаю, насколько интереснее с другой стороны. Стойка слишком высокая, ничего не видно. Слишком высоко, не перепрыгнуть и не заглянуть. Ваза с марципановыми картофелинами. Марципановая картошка. Главный повод ждать Рождества. Болт сильно выпирает. Рабочий не очень напрягался. Это обнадеживает. Застрял намертво. Не выдернуть. Путь наверх. Люк запечатан. Люк запечатан. И причин ломать печать я пока не вижу. Он ведет в трюм судна. Люк запечатан. Ресторан закрыт. сначала нужно спросить насчет моего чемодана у партии все остальное потом звонок делает динь дон или бим-бом в крайнем случае просто дзинь ой Желаю вам чудесного дня, милая леди. Чем могу услужить? Я просто... Испортили звонок. Не волнуйтесь, я его позже починю. Хорошо. На самом деле я хотела сказать, что в моей каюте лежит чемодан некоего Уильяма Паттерсона. А мой пропал. Думаю, чемодана перепутали. О, как прискорбно. Немедленно начну с этим разбираться. Было бы замечательно. Уверена, мистер Паттерсон тоже скучает по своему чемодану. Боюсь, что нет. Простите? Вы, наверное, не слышали, но с Уильямом Паттерсоном произошел несчастный случай незадолго до отплытия. Ох, это он бежал по гавани в Гамбурге? Да. В высшей степени трагический случай. Он серьезно пострадал? Не знаю, можно ли серьезнее. Так он... Боюсь, что да. Я незамедлительно приступлю к поискам вашего чемодана и принесу его прямо к вам в каюту. Должно быть, он в каюте бедного Паттерсона. Хорошо, благодарю вас. Пора на боковую. Не вижу этому препятствий. И вообще, я на отдыхе. Последние дни выдались безумными. И этот разрыв с Максом... Нина, ты здесь, чтобы забыть его. Хватит роданий Нужно просто лечь спать, а утром жизнь наладится и мир станет намного приветливее. Может, за одной чемодан найдется. Не мог же он испариться, правда? Минутку. Уже иду. Это не мое бикини. Тут записка. Ну и почерк. из моего чемодана. Кто-то прикрепил к моему купальнику записку. Здесь написано, вы это искали? У меня есть и остальное. Приходите и заберите. Как? Вот подсказка. Они приходят из космоса. Но если смотреть снизу, это совсем не важно. Не знаю, о чем тут речь и что с автором записки. Он тихий псих или опасен для окружающих? Меня волнует вопрос. Чемоданы подменили умышленно, и если да, то зачем? Лазарет пуст. Дверь в лазарет заперта. Звонок. Не знаю для чего. Звонок надежно прикручен. Раковина в ужасном состоянии. Раковина экран, как и вся комната, явно пропустили техосмотр и капитальный ремонт. Жидкое мыло. Мыть руки я приучена, они и так чистые. Селектор программ сломан. Белья здесь нет. Тут записка, сушилка сломана. Из трубы выходит пар. Наверное, заглушка сломана. И не подумаю туда лезть. Слишком горячо. На верхнюю палубу сейчас не попасть. На нижнюю палубу сейчас не попасть. Здесь нет льда. Стол для пинг-понга на корабле также уместен, как книга вегетарианских рецептов на бойне. Без мячика не получится. И даже если с мячиком, все равно не хочу играть. Это согреет вас холодными ночами на море. Навес, конечно, шикарный, но вряд ли эффективный. Выглядит удобно. Бассейн — это слишком громко сказано. Большая ванна, может быть. Но чтобы охладиться, места хватит. Не время для водных процедур. Это согреет вас холодными ночами на море. Здесь нет льда. Такие мини-карусели часто ставят у входов в супермаркеты. Сюда я не втиснусь. Наши НЛО не только летают, но и катится. Вот это прогресс. Пришельцы позеленеют от зависти. Наши НЛО не только летают, если смотреть в потолочное окно сверху вниз, по-моему, возможно... Нижняя часть окна заросла грязью. Игрушечное НЛО почти не видно. Окно заросло грязью. Это видно и без фонаря. Вода немного отдает хлоркой. Сколько нужно мыла на ведерка воды? Достаточно. Прекрасно подходит для уборки. Осталось найти кого-то, кто этим займется оборудование для уборки готово осталось найти кого-то кто этим займется Убираться я точно не стану я же в отпуске такой штукой можно что угодно достать можно считать что я добилась главного в жизни. Даже в отпуске приходится выполнять работу угнетенной женщины. Разве феминизм еще не победил? По крайней мере, я старалась. Стекло снова чистое. Карусель за окном загораживает весь свет. Ничего не видно. под игрушечной каруселью записки. Последнюю подсказку, ведущую к чемодану, найдешь позади корабля. Что за больное воображение? Гоняет меня по всему судну, пишет странные записки. И чем все это кончится? Ресторан закрыт. Следующую подсказку нужно искать позади судна. Может быть, имелся в виду не наш корабль, а эта картина? Может, нужно ее снять? Следующую подсказку нужно искать позади судна. Может, нужно ее снять? <звы> На стене ничего нет. Изображение Ноева ковчега. К обратной стороне рисунка прилипла фотография. К сожалению, не той стороной, так что мне не рассмотреть снимок. Отлепить не получится. Скорее всего, при этом фото пострадает. Теперь я могу вынуть фото без проблем. О, это фото Макса, моего бывшего. Фотография моего бывшего парня, Макса. Сделана после лыжной травмы. У него нога в гипсе. Если не ошибаюсь, фотография тоже была в моем чемодане. Под снимком кто-то подписал маркером. Бедняга, ему нужно сходить к доктору. Но погоди. Дай только поймать шутника, который разбросал мои вещи по всему кораблю. Я его сама отправлю в лазарет. Фотографии моего бывшего парня. А под снимком кто-то подписал маркером. Дверь в Лазарет заперта. Поздравляю! Вам это удалось. Что? Ты кто? И что ты здесь делаешь? Я Оскар, а вы Нина, так? Да, но... Не думал, что у вас получится. Я старался, но вы и правда очень умная. Старался? Как? С бумажными следами, конечно. То есть, это ты писал все эти записки? И ты... Правда здорово, а? Ты стащил мой чемодан и разбросал вещи по всему кораблю? Не, чемодан уже был здесь. Я нашел его и прочитал ваше имя. Подумал, вы захотите получить его назад. Хорошо. Давай кое-что призним. Чемодан ты просто нашел. Да, он все время валялся здесь. Ты видел, кто его принес? Нет, ну это не важно. Важно то, что вы выиграли в мою игру. Даже не знаю, чему больше радоваться. Тому, что со мной играл не шизоидный психопат или... Главное, чемодан нашелся. Но кто его сюда принес? И зачем? Клевая была игра, правда? Ну да. Но когда захочешь снова в нее поиграть, предупреди меня заранее. Обещаешь? Идиот. Спасибо. А теперь пора спать. Ладно. Спокойной ночи, Нина. Сладких снов. Я чуть с ума не сошла. Боялась, что меня преследует какой-то маньяк, а оказалось, это просто мальчишка решил поиграть в казаки-разбойники. А вдруг это первые симптомы мании преследования? Может, в будущем мне не надо искать в каждом пустяке нити заговора? Но после тунгузки, будь что будет, надо прилечь и отдохнуть хотя бы часок. Заткнись или я тебя прикончу. А! Как вы себя чувствуете? Бывало и лучше. Моя голова. Все в порядке. Нет причин волноваться. У вас легкое сотрясение. Отдохните пару часов и все пройдет. Тех парней уже поймали? Каких парней? Тех, кто был в моей каюте. Об этом я ничего не знаю. Но я ведь из-за них здесь оказалась. Вы здесь потому, что ударились головой о дверь. Все было наоборот. Я не бодаюсь дверьми шутки ради. Мы на судне. Легко можно потерять равновесие из-за большой волны. Чушь, кто-то ударил меня дверью по голове. И что за люди были у меня в каюте? Какие люди? Мисс Джордан сказала... Мисс Джордан? Это кто такая? Катарина Джордан, наша пассажирка. Я думаю, сейчас она помогает капитану заполнить отчет для страховой. Неужели? И где? В ресторане, полагаю. Но сначала вы должны отдохнуть. А позже... Отдохнуть? Вот именно это я и сделаю позже. А сейчас я выясню... Что за тупая корова говорит всем, как я в свободное время кидаюсь на двери головой? Скорее бы ее послушать. А потом эта волна качнула судно, и мисс Коленкова ударилась об косяк? Вам лучше хорошенько обдумать следующую реплику. Мисс Коленкова? Рад видеть вас на своих двоих. Вам лучше? Мы как раз составляли рапорт о происшествии. И мисс Джордан была так любезна? О да, мисс Джордан весьма услужлива и просто обожает делиться новостями. И не так важно, правдивы ли это новости, верно? Не понял. Ах, мисс Коленкова, не волнуйтесь так. Это вредно для здоровья. Уверена, что доктор прописал вам строгий постельный режим. Безусловно, вас бы это устроило. А мне бы хотелось знать, зачем вы разносите свои лживые сплетни? Вам в детстве не хватало внимания? Успокойтесь, вы еще не совсем оправились. С головой у меня все в порядке. И я понимаю разницу между ударом об косяк и ударом дверью по голове, в отличие от вас. Головка все еще болит. Я сейчас покажу кое-кому настоящую боль. Дамы, дамы, давайте повременим с этим рапортом и немного успокоимся. Но... Пускай страсти улягутся, так всем будет лучше. Возвращайтесь в свои каюты, леди. Наслаждайтесь круизом и пару дней держитесь подальше друг от друга. Отдохните сами и дайте отдохнуть другим. Но я должна сказать... Мне кажется, я ясно выразился. Верно? Я рад. Желаю приятного круиза на борту Калипсо.